На дворе 2018 год, а ты все еще не стал миллионером и не подписался на наш паблик ВК, где публикуется вся инфа по стримам, видосам, а также проводятся розыгрыши. Нет, Ну ты даешь, пацан, или девчуля? Да, ребята, оказывается на наш канал подписаны прекрасные дамы. Вот это поворот. Да я сам, когда узнал, моя самооценка поднялась выше стояка. Забыл, тут же дамы. Ну, не дошла до его пика, но все равно выросла очень сильно. Ну да ладно, перейдем к делу. Сегодня большинство трейдеров или инвесторов прошаренных хомяков знает про существование этого сайта, нашего любимого сайта, самого прекрасного сайта, надежного сайта, очень профитного сайта. Да ты заебал, Upskins. Что? В смысле, ты не знаешь? Ну тогда садись поудобнее и готовься поглощать информацию. Эту тему я разбил на несколько частей. От базы до продвинутого уровня. Хуйня. Ну, даже если ты уже все это знаешь, то, как говорил классик, повторение, мать... Твою ебал. Еще вопросы? Ну вот и славненько, мы начинаем. OPSKINS ⁇ самая популярная в мире торговая площадка для купли и продажи шкур из различных игр. Если смотреть в плане трейда, то самая популярная является площадка по CS гомосексуализму, так как в сити помимо обычной перепродажи и ебли по процентам можно продавать шкуры с четкими наклейками и флоутами. Но про это будет в отдельном ролике, если ждешь, жмякай на толмачонка под видео. Еще одним плюсом является то, что это торговая площадка и цены тут устанавливают другие люди, то есть тут очень сильно скачет цена скинов в отличие от обменников и рулеток. Следовательно, тут можно получить гораздо больше профита, если поймать вещи по большой скидке с регистрацией все очень просто разберется даже поклонник валидола авторизируйтесь через steam и заполняйте поля для регистрации помеченные звездочками easy для того чтобы покупать шкуры нам нужны пиндоские доллары нажимаем на кнопку sell ну или если ты истинный патриот то можешь поменять тупой english на russian language после этого перед тобой появится твой инвентарь а почему-то так пусто а что ты еще не забрал халяву по ссылкам в описании? Ну ты бомж. Но если вдруг в твоем гареме завалялась хотя бы одна шкура, то смело можешь кликать на нее, выставить свою цену и продать другому сутенеру. Я чувствую, как твой внутренний еврей уже сгорает с вопросом, а хули тут? комиссия. Ну, тут все просто. Ты можешь ее снизить до 5%, если купишь подписку за 6 долларов в месяц. Ну и после того, как ты продал свой любимый драгонлор за 200 шекелей, то можешь переходить к покупке более крутых шмоток или перевести свои доллары в Бетховены или прямой эфир с Дианой. Меня часто спрашивают, сколько ты зарабатываешь, сколько ты дроч. Ну это тоже. Вот. Вот что спрашиваю. Тут вам придут на помощь всеми любимые таблицы и расширения. Если с таблицами все очень просто, то из расширений могу посоветовать Opskins Helper от CSGO Back. Back! Что? Какого черта? Ну, дай хотя бы ревку! Ну и как же нам придумать схему с ops Начнем с простого. Первое, это элементарная перепродажа. Ты просто вылавливаешь в лайв-ленте шкуру по большой скидке и перепродаешь на тот же самый офф Также можно подключить сюда другие торговые площадки, ТМ, бит и тому подобное, или обменники с рулетками. Ну, со схемами разобрались, пора бы уже и закупить скинов. Но вот беда, ты такой тормоз, что товар вырывают прямо у тебя из рук. Тут тебе поможет подписка Байерс Club. Она заряжает эту зеленую кнопку Положительной энергией И она становится активна Благодаря ей ты можешь купить шкуру в один клик А не идти в магаз, вложить в корзину нести на кассу, чтобы кассирша Баба Катя обсчитала тебя на рубль Также эта подписка позволяет тебе раз в день Купить выгодный и дорогой предмет Который обычные смертные не могут Купить в течение 5 минут Такие предметы помечаются вот таким значком Если хочешь брать больше предметов в день Покупай больше подписок Хм, логично. Ну и сейчас я хочу показать вам Парочку примеров Начнем с перепродажи Вот этот вот калаш Redline я брал за 16 долларов 67 центов И продал его примерно за 21 доллар Ну и чистая прибыль составила где-то 3 или 4 доллара или, допустим, вот эти калаши RedLine, брал я их перед Новым Годом за 4 доллара 40 центов и продавал за 5.20 где-то так. Из каждого калаша я уходил в плюс примерно на 40 центов. Ну а если ты хочешь увидеть больше примеров работы с Обскинсом, то подписывайся на этот канал и приходи ко мне на стримы. Там же я покажу тебе несколько лайфхаков, которые пригодятся тебе при работе на данной торговой площадке. Ну, не хочу затягивать очень сильно видео, поэтому на данной ноте мы завершим, а ты можешь взять немного бумажки, сесть на трон и хорошенечко обдумать, сколько этот замечательный сайт может принести тебе шекеля если включить его в твою схему трейда а также заходи в мою группу ВК и голосуй за тему следующего видео всем удачного трейда всем пока